Спикер великолепно раскрыл эту тему, умеет зарядить людей энергию, именно вовлечь. Тема не зря называется вовлеченность да, и спикер полностью вовлек всю аудиторию. Те люди, которые были незнакомы за столом, да, сразу стали знакомы. К концу дня уже все между собой познакомились и вовлеклись. Это уже показатель успеха спикера, который сумел даже за маленький промежуток времени объединить незнакомых людей. Взяла себя то, что все простое, казалось бы, лежит на поверхности, да, оно очень близкое, все гениальное просто, да, надо уметь общаться с людьми, уметь их слушать, интересоваться их проблемами и мнением, и тогда будут достигнуты результаты, если уметь это использовать. Спасибо большое за организацию.